Нормальная дочь, куратор Тарья Поликова. и хочу также кратко сказать, что вообще наш проект предполагает 4 выставки, извините, 2 выставки и 2 события, то есть следите за нашими соцсетями, мы будем о них рассказывать, они пройдут как раз с апреля по июль, по-моему, да? Вот, поэтому очень важно, чтобы вы посмотрели в целом все четыре проекта, поскольку вы как раз увидите, какие вообще темы волнуют художников и как они реализуются в таком, на самом деле, непростом выставочном пространстве, как фабрика. Сейчас я предоставляю слово Тарье, и мы проведем такую небольшую импровизированную экскурсию по выставке. Тарья, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Талия Полякова, и идея этой выставки натакнула ну, на меня мой собственный личный дочерний опыт, и моя личная история очень во многом связана с этим. А когда я рассказывала о идеи этой выставки другим художницам, эта тема нашла очень живой отклик, и я поняла, что я имею дело с неким устойчивым культурным конструктом, какой-то частью такого российского коллективного, бессознательного по Юнгу. Вот. И что практически каждой женщине есть что сказать на эту тему. Вот. Мне было очень интересно эту тему исследовать и узнать, как другие женщины обходятся с этой темой. То есть, допустим, я предпочитала бороться с навязываемым мне образом, который мне предлагали родители, а кто-то есть, кто бежит от этого образа, а кто-то есть, кто пытается быть похожей на эту картинку. Есть кто-то, кто пытается ее приплюнуть, быть круче, быть лучше. Вот. В общем, мне была очень интересная тематика, и она близка к тому, что я изучаю, потому что по первому образованию я культуролог. Вот. И культурный культурные это то что, то, что у нас в головах происходит, некая история, история людей, можно сказать, история мнений. Вот. То, что здесь происходит. Это как бы документация какого-то момента культурного, который вот уникален для этого времени, этого момента. Я хотела бы сказать, что вот мне кажется, что у нас получился очень интересный хороший результат и поблагодарить а, очень Эль миру, который меня вдохновила за этой выставки, и без него бы ее не было, которая была координатором ее и нам очень помогала, вот. Благодарить всех художниц, которые поделились личными своей историей и сделали свои самые лучшие работы а, здесь и а, благодарю свою девушку Машу, которая мне помогала, нам на этаже, которая была со редактором текстов к работам. Вот. Теперь давайте гулять по Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Вот. Начнем с работы Екатерины Бажиной, которая мне очень нравится тем, что она как-то свела вредила тему того, что ее мама хотела, чтобы она занималась биологией, и поэтому эта тематика здесь отражается. И Катя говорит о концепте ложного я. Это концепт известный в психологии давно. Это когда ты не можешь выдержать давление родителей, и у тебя возникает такая ложная персона, которая замещает твою собственную. Это... Поэтому работа называется фейк. Это... То, как из одной клетки постепенно выделяется другая, которая символизирует такую фейковую персону, которая, которую твои родители понимают. А вот эта левая часть работы, мне кажется, очень сильная, очень интересная. Она представляет собой ТЗ, техническое задание, которое мама Екатерины дала своей дочери. То есть у нее есть судьба, некоторые, некоторые уже концепт. До того, как она родилась, придуман уже сценарий, в котором она должна жить. Выйти замуж, родить детей лучше троих. Вот. Жить в том же городе, чтобы мама видела внуков. В общем, пойдёмте дальше. А, дальше я хочу рассказать вам про... А, вот, историю Кати Ошибковой, сейчас она только начинается. Это видеоработа, которая в очень таком трагикомическом ключе рассказывает о том, как живет нормальная дочь. Эта работа основана на, тоже на реальной истории Кати и на фантазиях, которые придумала ее мама. Вот. Она рассказывает о том, что нормальная дочь просыпается очень рано, все рано уже едет в метро, и у нее есть семья, у нее есть свой собственный бизнес, она проводит отдых на горнолыжном куроте, так и все успешные люди это делают. Вот. В общем, такой очень интересный у нее подход. И не знаю, много юмора в этой работе, много как-то хочется улыбаться, когда смотришь. сможешь, хотя на самом деле это, конечно, очень такие трудные контексты, это что-то, с чем ты сталкиваешься, что тебя ну, может печалить, но тут появляется совершенно новое значение. Вот она поднимает детей, одновременно идет по карьерной лестнице. Такая нормальная дочь. А, идем дальше. Я тут хотела бы рассказать про работу. А Даша, которая основана на конкретной истории, когда ее мама помогала ей а, переживать семечки. Она, Даша была маленькая, она не умела чистить семечки сама, и мама помогла ей а, прочистить семечки, и она как бы пожелала ей за Дашу, и для Даши это является такой метафорой родительского опыта, когда тебе, ну, те вещи, которые ты хочешь сделать, человек помогает настолько, что он очищает их от ненужных какой-то шелухи, и ты получаешь чистый, готовый результат, но а, ты таким образом избавлен от необходимости получать какие-то, набивать какие-то собственные шишки, а, собственные какие-то ошибки совершать. Вот. Такая очень интересная метафора. Здесь изображены портреты Даши мамы и Даши самой. это вот третья вещь. Дальше мы двигаемся к работе Марии Гуршлин. Маша изобразила книгу и то, как транслируются ценности от матери к дочери через поколение. Вот. И такая очень интересная техника, это да, Маша-мама. Вот. К ней притекают такие ценности, которые как-то преломляются у нее в голове, и потом уходят ее дочери, которые, кстати, тоже везде вот гуляет. Так что вот так. А давай, может, художницы, Да, давайте художник тоже расскажет. знакомились с художницами. Лиза да, потому что мы к, Ли, к Лизе можем обратиться. Мы как раз стоим у нее работы. Лиза? Можешь назвать, то сказать, да, да про про про про художницы Лизы Минблес? Вообще все художницы присутствуют на выставке, к счастью, и вы можете с ними пообщаться на тему работ, мы вам представим их. Вот Лиза сейчас расскажет о своей работе. А, моя работа посвящена такому репродуктивному стереотипу, который существует в отношении молодых женщин, что... Девушка должна родить, выйти замуж. Этого хотят все матери, все бабушки. У меня довольно прогрессивная мама, поэтому я включила сюда фразы и вот как раз бабушки, и тети. И это вот традиционный свадебный убор, который тоже как -то отражает эту тему. — А какой российский убор? — Ну, а, ну uh -huh. украинский, uh -huh. в принципе. Но uh -huh. на самом деле в России традиционного убор женский свадебный выглядит примерно uh -huh. так же. Uh -huh. mm -hmm. Украинский, я это отметила даже в экспликации, он связан с тем, что у меня есть украинский корень в том числе. Uh -huh. Uh -huh. Поскольку это история про самоидентификацию в uh -huh. том числе, наша выставка, я это считала важно включить. — Здорово, спасибо. А Женя Горская здесь? А, Жень, расскажи про свою работу, пожалуйста. Вот здесь, как вы видите, вот. мозаика, это да, мозаика, да, мозаика. Да. да, и на маркерной доске. В общем, это про изменения, которые наши мамы, наверное, от большой к любви хотят внести в наш образ. Но здесь зритель может сделать это быстро, безболезненно, получить идеальную дочь. В отличие от того, как эти изменения происходят и отражаются на себе реального человека. Поэтому можно нарисовать себе идеальную дочь, собрать и поиграть в такую игру. Так, теперь мы переходим к Ольге Аднате. Ольга, Я работаю с коллажем, у меня есть серия мутермортов, и когда была задана тема этой выставки «Нормальная дочь", я поняла, что я хотела бы сделать тоже серию мутермортов, посвященных этой теме, а Я стала думать, что это могли быть мутерморты, и поняла, что для меня это про десерты, про такие десертные мутерморты. А, как видите, они в розовых оттенках. Но в какой-то момент я поняла, что должны быть отдельные натюрмортные злокрицы, которые вроде бы тоже десерт, но очень важно, что есть какие-то сложные интонации в этой теме. Вот. Спасибо. Давайте Спасибо. Покажем еще да. других художниц, про которые да. мы рассказали, но не показали, как выглядят. Катя Вот Катя, автор с этой работы, если а, у вас нет А, я меня это да. вот Катя, да. да, кстати, да. да а, самая такая, моя Катя, тогда сама расскажешь, да? да? Ну, угу. для меня просто в этой теме была... меня что семья, очень любящая меня, заботящая и все такое прочее. Но, так как мы все продукты культурных стереотипов и все такое прочее, то то, как это проявлялось, заставляло меня искать лазейки для собственной жизни. То есть забота для меня была практически насилием, потому что мои родители и весь мой семейный бэкграунд он представлял себя, конечно, меня иначе. Вот. И то, что вот и вы видите, это объект, прорастание жизни какой-то, настоящий сквозь, и сопротивляясь той заботе, которая была, которая была для меня нанесена. Спасибо, Катя. Спасибо. Так. так, я думаю, что а, Катя. Пожалуйста. Катя важнее. Ну где Катя? Покажи, покажи Катя. Да, да, расскажу. Вот единственная художница, нет, Здесь это Кристина Лаврова, она живет на Урале. Вот. это очень молодая художница, и она отправила мне вот этот объект, с которым она вместе росла, и на который ее мама налипилась наклейки, которые казались каким то отражением ну и каких-то таких штук, которые связаны с гендером, то есть вот какая-то нежность, а, которые налиплялись, ну по сути, на ее отражение. То есть она каждый день смотрела на, на себя в зеркало, и на ней порхали эти бабочки. И ей казалось, что это очень какая-то такая нормирующая вещь. А трещины и сколы на этом зеркале появились, эм, пока этот объект путешествовал за одного города другой, пока он, кажется, приехал сюда. И на нее это, она, она не захотела снимать свою работу, она сказала, что вполне себе это здорово, что работа проехала, ну, прошла такой путь, но не пометить какие-то отлично, потому что это метафора в некотором смысле жизненного пути человека, который невозможно пройти без каких-то трясений. Вот, а дальше давайте мы послушаем Катю важную, чтобы она рассказала про третью часть своей работы. Полном, да, да. Поможет, да, конечно, да, есть работа, потому что это да, очень что масштабная плава, работа, которая стоит из трех частей. Вот я уже рассказала про первые две части моей работы и про техническое задание, которое еще до моего рождения в голове моей матери появилось, и про тот этап формирования ложного «я», когда, ну, собственно, произошло несоответствие. А третья часть моей работы — это некая рефлексия, рефлексия клетка, которая была изначально, и клетка, которая была, появилась в результате какого-то жизненного опыта, разделены зеркалом, и существующая клетка, то есть, ну как действительно я, отражается, рефлексирует, но все равно показывает своей матери фейк, то есть сложную клетку. И это такой, ну, тоже вопрос выбора, что, ну, мне как человеку проще сделать. Мне проще разбить это зеркало и сказать ему своей матери «Нет, я не такая, я не выросла ученым, я не выросла биологом», или показывать ложное «я» и как-то надевать какую-то маску. Ну и как вы видите в данный этап, я все таки надеваю маску, зеркало не разбито, вот, вот все. Спасибо. Спасибо. Да? Спасибо. Давай, может быть, Катя ошибка добавит в свою работу. Катя, ты где? В ага. зеркало. Моя работа, она окей, что еще хотела добавить, она отсылает к каким-то моментам там, вот, современной культуры, и, в частности, к некоторым фильмам, когда вот, я поняла как бы, концепцию выставки, мне первое, что пришло в голову, это вот, какой-то такой идеальный андроид, который вот, выполняет... Mm -hmm. который вообще не вызывает ни капли раздражения, и вот, настолько вот, ну, просто безупречен, что не может существовать. Я пыталась вот это все воплотить. Вот. И э, на самом деле работа делалась как-то очень-очень э, быстро для меня. Обычно я делаю проекты там, ну, по несколько лет. Вот. И э, несмотря на это, мне вот очень понравился результат. Э, сначала, как бы, когда все это вот визуальный ряд как-то составился, мне казалось, что выглядит все настолько как-то. Смешно, что уже просто даже саркастично. Мне как бы не хотелось, несмотря э на что у меня с мамой достаточно непростые отношения, мне не хотелось такого подхода. Вот. И как бы, я рада, что вот, э моя сестра помогла мне записать э э голос, и я э решила поставить музы музыку Густава Малера. А, на самом деле, это первое, что мне пришло в голову, я подумала, поставлю музыку из смерти Венеции. И она так жалобно легла на это все, что вот этот весь сарказм, он какой-то даже... С другой стороны, трогательный. И мне вот эта сторона какая-то, гораздо больше. Даже, потому что, ну, как бы, э, на самом деле, тема этого вот это влияния материнского, она очень сильно трансформирует, а порой и деформирует нас. Можно вопрос? Да, да, да. А вот то, что вы сделали, этот проект, он вам помог? эту вот, трансформацию, это боль немножко как-то перешагает? Ну, он чем-то Ну, на самом деле, может быть, потому что как-то вот мне казалось, что вот правильнее всего, вот э, я сначала думала даже документально сделать такой проект, э, я хотела как бы прожить день нормальной дочери, то есть сделать все, что мама хочет и сделать документальное такое видео, но просто я потом поняла, что документальное вообще не совсем это, как бы, моя стезя. Вот Я решила игровое сделать видео с, с теми средствами, которые могу. Вот. Но, может быть, да, может быть, как-то, знаете, сепарироваться чуть больше здоровым, в здоровом таком смысле сколько хороший вопрос, мы, конечно, на то, что на, где грань между искусством и терапией? Конечно, искусство да, есть да, терапия. это есть терапия. Я думаю, да, что это помогает. Мне, по крайней мере, это очень помогает. Ну и для зрителей нас тоже. Да, но при этом это Ну, возможно, сделать это художественное высказывание придает тебе силы. А как-то его отрефлексировать и как-то критически посмотреть на эту тему, это помогает. И как раз здесь представлен разный опыт, и разные люди могут соотнести себя с, тем, с теми или иными да, гранями этой темы. Потому что она разная, и каждая художница по-своему да, как ты ее вот рефлексировала Мне кажется, очень ценный опыт здесь можно приобрести, тем более, пока есть художницы, и можно с каждой пообщаться. Спасибо. У нас есть, если еще есть там немного вина, вот, присоединяйтесь. Спасибо всем большое.